подъехал так ну что первый у нас на разбане леви акерман разбанил адил вайл дрифт разбанил бушрат разбанил секси пупок разбанил Пуржан нардок разбанил марки практически разбанил короче так данил громов разбанил артур латана разбанил а, Джу, Джугедо. Джугедо. <сех> Джугедо. Разбанил. Так. Ой, бой, разбанил. Дамбасик. Сердц с тобой. Разбанил. А, так, Дэн Гаврилов. Тоже. Даня. Ажиганов. Тоже разбанил. Зоя Бел, разбанил. Тихон. Ты дождался своего момента. Основа а разбанена. Никита Вовк. Малый. Тоже тебя разбанили. Mobile Legends. Разбанили фу, Фусе, Окей, Фасе Кто-то тоже разбанили Так, разбани хомяк, разбанил Сигнал 24, разбанил Константин, Максименко, бог с тобой, разбанил Роки, Рокки забанил, да, он там выеживался все, я покидаю Сидел тролли, короче, херня занимался, как всегда Роки, тебя тоже разбанили. Так, бир, разбанил Дота, Дотов, разбанил Вагиб, прогиб, разбанил Данил Громов Разбанен. ай а, а, а, короче, тоже разбанен. Юзер. хрен с тобой. Разбанил. Олег. Разбанил. Евгений Гочеренко. Джедайка, ты тоже разбанен. Биг Балс. Большие <coughs> шары. Разбанены. Акмаль. Адабаев. Разбанен. Жапосранчик. Я раз-два тебя они. Ну блин, ну ты куда разбанил. его разбанивать, да? зая? А Ладно, всех так всех, сказал, значит делаем, разбанили же посранщика. Дерепор -де Брё, разбанить. Никитос Норм, хрен с тобой, разбанен. Руслан Баранский, разбанен. Жапосранчик 2-0, разбанен. Мифик, мистик, на самом деле мистик, не мифик, мистик. Разбанен, Жо посранчик обычно, разбанен. А Блакс, тоже разбанен. Я секси, какой ты секси, ладно, разбанен Так, 5-0 же, посранчик, разбанен, блять а, Вауэви, разбанен Ее че ехо эхо, короче, эхо, разбанен Так, опять Данил Громов, разбанен Астра, разбанил Летсплей, разбанил а, Мэтшен, разбанил Жопосранчик, 5-0, опять 4 короче, жопосранчик Сигнал, основа, разбанен Рикот, разбанил Биба, босс, разбанил Uh, no name, свеженький Недавно его банили, разбанил Умар Асылбеков, я тебя тоже Разбанил, Умар Вильма, не знаю кто ты или Кто ты, короче, тоже разбанивает тебя Просто папа непонятный Разбаниваю uh, Который не просто папа Так, Даниэл Фолип, Даниэль, Даниэль разбанил И Неро Клавидас Короче, какая-то там Хрень, тоже разбанил все, ребята, разбанил всех. Я готовлю свежие баны, так что, в принципе, можете заходить, заниматься хейтингом. И идите в жопу, конченые хейтеры. Вот. То, что я вас думаю.